Ребятки, всем привет! С вами Роман Шкудер, компания Фордс Life. Специально для наших партнеров компании Amarkets Сегодня проведем очередной обзорчик рынка криптовалют. Посмотрим, что у нас. Помните, ребята, сразу же на графике, что я показывал, что биткоин, скорее всего, достигнет цели 28-30 тысяч, мы увидели уже даже выше 28 и о чем это говорит ребятки, что после сильного движения нету отката, значит будет продолжение движения по тренду. Думаю сейчас мы дойдем 29-32, вот плюс-минус, но я уже бы здесь ребята очень внимательно, если вы хотите брать, то тут надо внимательно, потому что в любой момент, тут понятно есть поджатие, такой треугольник рисуется, но внимательно, потому что могут в любой момент дать откат. То есть вниз там на минус 5-7% в любой момент. И, кстати, у нас сегодня, кстати, выходит процентная ставка по ФРС. Если не ошибаюсь, 21 по Киеву или 22. Там, надо посмотреть по времени. Думаю, что рынок этого ждет. И, возможно, если ставку понизит, то вообще увидим. там И 32 может быть за один день. Это вот так. вот Поэтому, видите, сильное движение, о чем я говорил. То есть когда цена она еще здесь была, я об этом говорил. Да, было снижение это за счет Silicon Valley Bank, а. в Америке за счет там банкротства, я думаю за это, если бы этого не было думаю максимум, что мы могли бы отсюда пойти, но видно что поджимали, всех вынесли, кто брал здесь, здесь, здесь и так далее, по стопам, по маржин и потом уже полетел дальше без всех наверх, скажем так, Потому что здесь уже никто не покупал, все просто очень сильно боялись. По BNB, BNB, ребят, сейчас вот как раз в Начинает консолидироваться в выше уровня 334-332. В целом точка есть неплохая, можно со стопом зайти. Правда тут потенциал непонятен, но я думаю, что он наверно на 400 пойдет, если все нормально будет. Здесь вот прошел уже много, очень внимательно с такими точками. Красиво рисует, но в таких точках часто бывает, что в идет вниз всех выносит, а потом только летит. Вот, типа типа где-то сюда. Но все равно точку рисует неплохую. Можно даже со стопом нормальным тут взять, там 3% стоп. И, если пойдет, то заработать. Значит, по BNB пока что наверх. Дот, ребята, Дот. Хорошо было бы 5,7-6 долларов. Сейчас он находится чуть повыше 6,2. Но в целом от 6 можно рассмотреть со стопом где-то 5. Вот здесь. Ну, большой стоп будет 30 копеек. Ну, где-то 5% от 6 долларов. И с целью 7,2-7,5. То есть Дот неплохо тоже стоит. Думаю, что должен с консолидации, должен куда-то выйти. Эос, ребята. Эос у нас... Дошел опять до уровня 1.2 и смотрите опять откат и значит 1.03 вот опять если будет возврат можно рассмотреть 1.03 1.0 то есть вот вот с этой точки пока что здесь вот ну такое себе то есть он уже сходил хотя может где-то вот отсюда там 1.12 что-то рассмотреть можно то есть со стопом если что но перед уровнем не знаю ребят тут пока что уже такое и он не сильно прям такой, ходит. Вот эфир получше, смотрите, пробил эти все уровни, вот закрепляется где-то 730-710, со стопом желательно, конечно, 600, вот здесь, вот это большой, конечно, стоп, ребята, тут можно и высидеть нормально, то есть там порядка 100-100 долларов стоп, но можно, думаю, 300-500 высидеть, если пойдет. Ну, хотя можно и за уровень пробовать поставить вот сюда, вот, но ну, тут чревато том, что если будет хвост, могут достать ребята. Ну, хотя можно будет перезайти, если опять будет, можно такой большой стоп не ставить, можно поставить просто за 700, если достану, то перезайти потом, и вот и все. Если будет точка входа, конечно. Поэтому сейчас вот эфир смотрится тоже шикарно. Думаю, что 2-2 мы должны достать, а возможно даже и там 2 500, никто не знает точно, ребята, куда там дойдет. Ну, хороший уровень, следующий такой. Вот это вот здесь, вот 2 300, ну, хотя 2 300, 2 500. Я думаю, что 2 300, 2 500, 2 700. Вот это вот диапазон, тут фиг его знает, где тут точно. Думаю, вот 2 400, вот эта точка, с которой постоянно были какие-то выкупы. Вот это будет следующая цель. Смотрится он классно, честно вам скажу. Лайткоин. Там у нас халвинг вроде бы летом, где-то в, в августе. Думаю, что до халвинга еще... До июня может порасти. Ну тут цель 125-130. Брать его, конечно, сейчас даже не знаю откуда. Честно вам скажу. Тут ходит, что-то пилит. Вот уровень здесь. здесь. Ну разве что где-то с этой точки можно просмотреть его. Ну такое. Сейчас вот понаблюдать. Думаю, 77-78 можно что-то посмотреть будет. Что у нас по SNP, ребятки? По S&P-шке протестировали нисходящую линию тренда снизу. То есть вот она то сверху, а не снизу. Сверху протестировали, отбились, и вот сейчас, сейчас она начинает идти. Теперь цель 4, там 174, 200 пробивается. Если туда идем дальше, думаю, там на четыре четыре шестьсот четыре 800. Саланчик. Саланчик, значит, у нас что здесь? Ну, доходил почти до 15, немного не достали. Здесь что 20 с половиной? Ну вот это вот 26. Уровень сопротивления, да, а поддержка, ну, можно рассмотреть и отсюда. Бог его знает. Сейчас, видите, на хаю я такие точки не очень люблю, хотя, видите, можно привязаться к этому. Там 22 и поставить стоп там 21,4, ну, плюс-минус. Вот, может оно исходить вот сюда. То есть, желательно стоп вот сюда прятать. То есть, стоп это вот будет более правильный стопец. Но, как бы, честно скажу, ребята, я такие точки не люблю. Хотя с поджатием такого треугольника могут и дать наверх. Если сейчас рынок пойдет. Но уже после такого роста могут и откат дать, а потом только сходить сюда на 20, а потом только пойти. Это тоже реальный шанс. Тут уже как бы на страхе риск, но главное со стопом, ребят. Потому что хотя на ставке могут вначале дать хвост, а потом резко выкупить и пойдет. То есть тут тоже момент. Т.Р.И.К. смотрите, что сделал, вниз ходил резко, выкупили обратно, вот сейчас уже тут опять консолидация на 0.044. Смотрите, наш уровень отмечен, вот как он отрабатывает, просто шикарно. Вот тоже с этой точки, реально вот хороший, хороший вход, нормальный стоп и потенциал, ну первое сюда, но я думаю, что он и сюда пойдет, если пойдет, трон, как бы он сейчас, ну и потом следующие зоны, вот они, вот эта вот точка тоже будет уровнем, следующая вот, вот это вот 0.09. Дальше уже там потом будут хаи какие-то идти. Ну хорошо хорошо он стоит в целом как бы. Но видите он в последнее время тупо в ранч. Даже у него тренда как такового. Последний раз в декабре вот это был тренд 20-го. Теперь тупо широкий раньше, Никуда не идет цена. Хотя да, можно что-то половить по нему тоже. Люман, ребята, а Люману вчера дал такой хвост, видите, тоже от уровня, вот точка прям была шикарно просто, кто реально вот делал, молодцы. То есть вот от уровня точка и вот 0.9, я бы, наверное, даже выше сейчас взял вот эту точку, вот это вот так, я думаю, даже надо сделать. И потом здесь вот зажато сейчас 0.92.3, вот сейчас прям туда откатились, если будет здесь, ребята, стоять нормально, держаться. То есть ну, консолидация какая-то побольше, даже на 4 часовиках лучше смотреть. Хотя видите, движение прошло, такой уже импульс был, лучше пока не лезть. То есть обычно такое могут засадить. Но ну, если постоит, нормально будет стоять, может пойти дальше. Цель, я думаю, будет 0.12, 0.13, вот сюда. Хорошо, ли он сходил. Значит, что здесь у нас? Это у нас Ripple. Кстати, Ripple, ребята, я помните, говорил, кто имеет терпение, можете, можете реально вас за этим подоблюдать. И смотрите, значит, ну или взять, ну он вышел вот сейчас, да, выход 0.42.4, вот. Лучше, чтобы был бы ретест сверху, вот сюда вот, ретест, вот в вот этой точке ретест, типа, и вот отсюда, я думаю, что дальше может быть какое-то там движение сюда, например, вот так. Потом опять откат, да и дальше вот туда вот. Допустим, дальше вот так вот, да, тут какая-то консолидация, например, и дальше может пойти... Вот там туда уже дальше к следующим целям, там уже высоко. Там уже высоко, там уже 0.8, если по факту, то. Ну посмотрим будет ли такое, будет ли такое конечно, потому что ну, выход хороший, но нужно чтобы он продолжал. тут тоже был выход, помните, вот был выход и залили все. Хотя здесь уже другой, тут если открыть недельный график вы посмотрите просто ребятки, вот очень похоже на вот это, очень похоже на вот это, вот смотрите, просто тут даже больше консолидация. Вот, очень похоже на эту ситуацию, и потом после этого мы дали, значит, э, сколько тут, 15 иксов, 20 иксов почти. Ну, тут так не будет, понятно, 20 иксов он не даст, но я думаю, что может там 5-6 там, долларов может достать. То есть там 15, 10, 15 иксов, я думаю, что это реальная картина, потому что капитализация уже все-таки, ну и тут нисходящая линия тренда, если, ребята тут тоже пробили, протестировали и консолидация, так набрали объем здесь огромный. И вот сейчас, в принципе, его ничего уже так сильно не держит. То есть реально может пойти. Хотя здесь тоже был такой импульс и залили. Но там сейчас решение еще по СЭК говорят, что он вроде бы должен выиграть. Если это будет так, может уже кто-то что-то знает. Если это будет так, ребят, то, конечно, да, Ripple может спокойно, там, до 5 долларов дойти вообще очень легко. И такая консолидация, вы же сами понимаете. Тут тарили было выход, выход уже с позиции, потом вот это все набирали. Здесь, скорее всего, они много не крыли, может, какую-то часть, но немного. И здесь еще один добор. То есть один, смотрите, здесь набор огромный просто, там, на 3 года тарили. И здесь еще брали, там... Ну, я думаю, что они начали брать еще едет отсюда еще год. Ну, то есть 4 года на накопления, ну, понятное дело, что это не может быть очень маленького. Смотрите, вот это все может быть просто набором большим. И, конечно, реализация этого объема будет огромная. Чем больше берут, тем сильнее потом движение. Главное, тут раньше, раньше времени не закрыться. Вот, при выходе выше 0,51,7, вот это вот, на недельке, если закроется, то я думаю, там полет будет на 0,8, 0,9, может даже на 1,5. Посмотрим. Желательно, чтобы он быстро не летел, ребят. ну Такое может быть, конечно, такое, но желательно, чтобы он шел медленно, то есть медленно, ровно и по направлению тренда. Вот это было бы идеально, тогда он может вырасти очень много. Если быстро полетит, то, я думаю, много прям не будет. Но очень интересно Ripple, кто хочет, можете попробовать где-то взять 0.42.4, если там будет точка, конечно, со стопом, вот сюда вот, с откатом, то есть если сюда дотянутся. То можно рассмотреть. Если нет, то может быть тут консолидация будет какая-то. Ну, то есть обязательно, конечно, подождите, не спешите. То есть вчера был импульс. Скорее всего, будет продолжение, но не факт. Мог уже стать на 2-3 дня раньше, а потом только пойдет. То есть такое тоже бывает. Что они сразу прям там, импульс, сразу, все, все зашли и он улетел. Такого не всегда будет. То есть тут же если мы посмотрим по истории, вот видите, импульс, потом еще один, и потом откат. Но если он шел по тренду вот здесь, вот импульс, видите, потом вроде бы продолжение здесь, и нифига, он постоял, постоял, потом только пошел. То есть сейчас тоже что, что похоже что-то может быть. Поэтому смотрите, тут уже по точке где-то. Я тут сижу, у меня там, не помню, сколько тысяч монет этого рипла. Давно уже, мы там набирались, уже три года назад, я уже да, забыл об этом. Ну, думаю, уже досидим там до 5-7 до долларов, чтобы выйти, потому что жалко будет, сидел там три года, чтобы что, закрыться там 100% или что. Дальше, ребятки, у нас Тезос еще остался. Тезос, значит, Тезос, вот была зеркалка, пробили, вернулись. Значит, сейчас вот потестировали вот этот уровень, вот этот вот, ребят. Видите, 0,1,1,2. Вот он, тоже зеркальный уровень, сложный, обратно. Ну, пока что даже не знаю, что тут. Пока я может где отсюда посмотреть, ну, такое тяжело. Я думаю, что если рынок весь ломанется наверх, то ломанется все, ребят. Это понятное дело, ломанется все сразу, поэтому нужно обязательно это пока, пока, пока дождаться вот этой ситуации и потом. Э заходить уже на продолжение, то есть или где-то со стопами. Но я говорю еще раз, на стопах могут вначале могут дать хвост вниз, резко всех вынести, а потом пойдет. То есть вот тут есть в этом риск. Поэтому я перед новостями не очень люблю заходить именно со стопами. Потому что могут, а без стопов стрёмно, потому что вдруг что-то не так, и могут слить вообще там на 20-30%, сидеть, засаживаться против себя, не хочется. Вот именно тут уже смотрите сами, как бы, либо подождать ставку уже, но на ставке может улететь, не успеете зайти. Или уже просто тогда заходить часа со стопом, то есть если вынесу, то вынесу, ну как бы как-то так. То есть тут уже как бы сам каждый принимает, но анализ есть, то есть есть инструменты более направленные, есть вот эти вот меньше, то есть это тоже момент. Поэтому, ребятки, вот на этой позитивной ноте. Заканчиваем. Значит, думаю, что биток все-таки нас достанет до 30-32. Дальше посмотрим, что будет. Если кто хочет открыть счет, обязательно приходите по ссылке ниже. Маркет наши партнеры, никаких проблем там, с выводом, сводом нету. Есть 500, вот тут даже 578 инструментов, вот разных там фьючей и, там что хотите. Прям торгуйте и крипту, все в одном терминале. Удобно, классно, поэтому, ребятки, кто хочет, welcome. Если какие-то вопросы, я всегда там говорю. Если что-то не так, можете мне писать. Там, если у кого-то там что-то будет, какие-то вопросы, я там с поддержкой на прямой связи. Если что-то не так, то можем написать. Но пока никаких вопросов не было. Вот честно вам скажу, сколько уже с ними. Раньше всеми компаниями, которые сотрудничали, имею в виду не по крипте, а в общем, то какие-то постоянно были нюансы. Тут, в принципе, никаких нюансов нет. Все четко работает. Поэтому, ребята, отличного дня. Всем не забывайте о рисках. И увидимся в следующей неделе. Всем пока.